Король Англии очень любил деревья, и однажды он захотел себе картину с изображением дуба. Он привез лучшего в мире художника Аш из Мексики и попросил. «Рисуй мне величественный дуб». «Я из Мексики, я не видел дуб. Как он выглядит?» – спросил художник. «Ну как? Все знают дуб. Большой и зеленый. Не задавай глупых вопросов». Ну ладно, сказал художник и нарисовал большой и зеленый. Что это? возмутился царь. Ствол у дуба должен быть коричневый и желуди должны висеть. Что за дуб без желудей? А как выглядят желуди? Ну как? Овальные и желтые, конечно! И художник быстро исправил картину. Царь увидел картину и велел выгнать художника которые совсем не умеют рисовать очевидные вещи.